Привет всем друзьям, всем тем, кто сейчас смотрит эту трансляцию а, на моем YouTube-канале, который называется «Музыкальный журнал «Rivcat X-Band». А сейчас вы посмотрите мое видео, в котором услышите необычную песню на мои стихи на музыку итальянского композитора Пьетро Маскани. Мне показалось, что в киносериале о Екатерине Великой как раз не хватает именно такой песни. И я это сделал, ваш покорный слуга. Поэтому я был бы очень рад, если бы вы подписались под этим видео на мой канал и написали бы в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну вот так, давайте смотреть